Люди задают вопросы, почему их практически насильно прививают недопроверенные вакцины. И никто не хочет становиться своего рода подопытной мышью для проверки безопасности не так давно разработанного препарата. И это понятно. Но соответствует все ли это закону? Давайте разберемся. А Для каждой вакцины есть несколько этапов, которые она должна пройти перед тем, как ее начнут использовать в широком кругу лиц. Все это требует временных затрат, и вакцина Спутник прошла якобы все эти клинические испытания и получила разрешение, выданное Росдрамнадзором, по крайней мере на бумаге. Поэтому вакцина с точки зрения закона не является недообследованной. Другое дело, что доверие вакцина у людей не вызывает Потому что болезнь новая, вакцина еще не прошла проверку времени. Но по бумагам и по законам все чисто. Но пока я изучал этот вопрос, я наткнулся над суммы компенсационных выплат государства В случае, если после вакцины у вас возникнут осложнения. Какие же выплаты вы получите? Если после прививки у вас возникло осложнение? то вам заплатят 10 тысяч рублей, но только один раз. На них вы, наверное, сможете как-то оплатить свое восстановление, которое будет стоить, наверное, немного больше. Если после вакцины вы, не дай бог, оденете деревянный МакИнтош, то ваши родные получат целых 30 тысяч рублей единовременной выплаты. Как считаете, не унизительно ли данная сумма относительно последствий? Если же вам также не повезет, и вы останетесь инвалидом после прививки, то государство будет честно содержать вас всю оставшуюся жизнь, выплачивая вам по 1000 каждый месяц, но не долларов, а рублей соответственно. Но не переживайте, эта сумма индексируется, поэтому уже сегодня выплачивается 1037 рублей, так что можете себе ни в чем не отказывать. Год назад был предложен неплохой законопроект, который предлагал повысить выплаты в случае последствия вакцинации до 400 тысяч рублей, в случае, если человек станет инвалидом, до 12 тысяч рублей ежемесячно. И при самом плохом раскладе до 1 миллиона рублей. Такие бы изменения бы увеличили бы доверие людей к вакцине, дали бы им хоть какие-то гарантии. Но на сегодняшний день этот законопроект в силу так и не вступил. И возможно этого и не случится. Смотря на все эти суммы выплат при осложнении после вакцинации, неудивительно, что люди опасаются за свое здоровье. Все эти действия со стороны государства не добавляют в вакцине очков доверия. И люди понимают, что если что-то случится, этих выплат не хватит ни на что, и все последствия лягут на их же плечи.